Шейринг — социальный лифт предпринимателей. Шер в переводе с английского означает делиться. От этого слова был образован термин шейринг, определивший принципы экономики общего пользования. Только вверх. Снять жилье на Airbnb, поехать на работу на Uber, арендовать городской велосипед, чтобы покататься в парке, заказать ужин в дельвери-клаб и найти помощника под дому на ду так выглядит рутина жителей современного мегаполиса. Никаких дополнительных расходов на право только опыт использования, который накапливается с помощью шеринг-платформ. Шеринг-экономика становится новым социальным лифтом для предпринимателей. Согласно исследованию, проведенному в 2017 году, готовность поделиться своим имуществом и услугами, а также воспользоваться этими благами на специализированных ширинг-платформах выразили соответственно 78% и 69% респондентов, которые раньше не участвовали в ширинг-экономике. Наряду с возрастающим количеством громких историй успеха ширинг-стартапов эти цифры подтверждают устойчивость развития экономики общего пользования. С 2008 года мировые рынки вступили в фазу очередной трансформации, где линейная бизнес-модель с понятными ролями, производителя производят, дистрибьюторы реализуют, а клиенты покупают, начало меняться согласно принципам новой экономики. Под влиянием прогрессивных технологий центр тяжести сместился от крупных компаний, держателей и физических активов, к платформам, чья главная ценность. Программное обеспечение и доступ к клиентской базе. По прогнозам в России, оборот мирового рынка совместного пользования за счет его основных секторов, путешествия, каршеринг, двор финансирования, аудио и видео стриминг и т.п. вырастет с 15 миллиардов долларов в 2014 году до 335 миллиардов долларов к 2025 году. Активная экспансия подобного подхода основана на ряде важных преимуществ. Во-первых, используя модель win, win выигрыша остаются все участники сделки, и убирая цепочки посредников, шеринг-сервисы позволяют одной стороне экономить деньги, а другой – зарабатывать. Во-вторых, шеринг базируется на более эффективном использовании ресурсов, в том числе и экологичности, кар например. Сокращает количество машин на улицах города, снижает трафик и выхлопы. В-третьих, за счет открытой конкуренции сотен провайдеров в рамках одной платформы, качество и скорость оказания услуги растет. И, наконец, шеринг предполагает честную горизонтальную коммуникацию, основанную на отзывах реальных пользователей. Благодаря этому же сегодня основную аудиторию «Шеринг компании представляет ядро экономически активного населения в возрасте 25-44 лет. Темная сторона силы. Шеринг-инновация, приносящая колоссальную выгоду клиентам, далеко не всегда учитывают интересы традиционного бизнеса. Недаром банковские, отдельные рынки. А также таксопарки по всему миру активно сопротивляются новым технологиям и стараются на законодательном уровне ограничить или даже запретить деятельность шеринг-стартапов. давлением лоббистов Uber запретили в Дании, Болгарии, Ванкувере и Рио-де-Жанейро. В Германии и Испании регуляторы препятствуют развитию сервисов аренды жилья таких, как Арбнб. Почему традиционные рынки так негативно восприняли новые технологии? Экономика совместного пользования работает по новой бизнес-моделе, где между клиентом и бизнесом вдруг появляется посредник, который оттягивает на себя всю коммуникацию с конечным пользователем. Если раньше таксопарки сами занимались привлечением пассажиров и за счет этого имели довольно высокую маржинальность, то теперь клиентский поток фильтрует агрегатор, который, во-первых, берется в тех игроков комиссию, а во-вторых, Продавливает рынок по цене? Традиционному бизнесу приходится перестраиваться и менять собственную специализацию, например, переквалифицироваться в транспортную компанию, занимающуюся обслуживанием, заправкой и мойкой автомобилей, либо сдачей в аренду. Естественно, при такой модели прибыль снижается. Уже сегодня очевидно, что в некоторых отраслях экономика общего пользования отодвинет традиционные компании с лидирующих позиций благодаря проникновению новой бизнес-модели. Во многих областях, прежде всего там, где большое количество пользователей и велика сервисная составляющая, грядут глобальные изменения. Крупный бизнес, который не сможет приспособиться к новым правилам игры, потеряет свою конкурентоспособность. Таким компаниям ничего не останется, как искать другие ниши, где наличие финансового ресурса все еще важно, или разориться. Сильнее всего от убилизации страдают непрозрачные рынки, с высоким порогом входа и отсутствием справедливой конкуренции. Никто не захочет потерять свое олигопольное положение, поэтому традиционные бизнесы стараются искусственно ограничить конкуренцию на законодательном уровне. Наш рынок. Отечественный рынок скорее исключение из общей картины, здесь победоносное шествие сервисов и модели экономики общего пользования практически не встретило сопротивления. И хотя граждане довольно спокойно пересели на Юсбер и яндекс такси, разместили свои объявления на Airbnb и приветствовали развитие городского каршеринга, некоторые традиционные игроки все-таки оказали сопротивление новой экономической модели. Прежде всего, банкиры. На заре развития системы мгновенных платежей эта сфера практически никак не регулировалась государством. Операторы, типа Киви, имели колоссальные конкурентные преимущества, им не нужно было отчитываться перед регулятором. В итоге давление банков заставило государство принять ряд важных поправок в законодательство, в результате чего Киви. Кошелек вынужден был переквалифицироваться в банк. Онлайн-платформы, вставшие между провайдером услуг и клиентом, получили возможность влиять на доходность традиционных бизнесов, например, устанавливать систему единых цен для поездок на такси. Или, забирать деньги за рекламу. Еще 15-20 лет назад производство и установка пластиковых окон было хорошим прибыльным бизнесом. После развития поисковых систем и контекстной рекламы предприниматели стали вынуждены платить под 25-30% индексу и Google, фактически работая в ноль. Агрегатор упростил жизнь клиента, но сделал это за счет традиционных игроков. экономии общего пользования Воспользоваться преимуществами шеринг-экономики старается не только традиционный бизнес, но и молодые технологические компании которые склонны увидеть в новом тренде уникальные возможности для развития. Шеринг снижает порог входа на различные рынки, вместо того чтобы тратить деньги на приобретение активов, предприниматель может арендовать и аутсорсить. К примеру, наша компания уже 5 лет занимается внедрением принципов шеринг-экономики на рынке ортодонтия, Специализированный софт с Дмоджеллером Венеджно позволяет медицинским клиникам и зуботехническим лабораториям инвестировать в запуск нового направления бизнеса суммы, на порядке меньшие, чем это требовалось раньше. Порог входа на рынок уменьшился в 50 раз за счет того, что компаниям не нужно больше инвестировать в программные ресурсы и персонал. В ортодонте именно софтерная часть является наиболее дорогой. Разработка системы 3D Lairo и ModžiLiRoy неджин требует основных ресурсов и компетенций, а вот для физического производства благодаря трехмерным принтерам, дешевым и легким в управлении, достаточно совсем небольших вложений. Другой пример ⁇ Яндекс. Такси. В сентябре компания объявила о запуске проекта Мой таксопорк, в рамках которого агрегатор дает новичкам возможность приобрести машины в лизинг на льготных условиях а также получить скидки на страховку. Первоначальная инвестиция по этой программе составит всего 3 миллиона рублей. На эти деньги начинающие предприниматели смогут открыть таксопарк из 10 машин в Яндекс. Такси ожидают, что всего за год благодаря этой программе появится 500 новых таксопарков. Компания Телет 2 также пытается активно оседлать новый тренд, развивая финансовый супермаркет, где можно оформить банковскую карту, страховку или оставить заявку на кредит, и поддерживая совместную техническую инфраструктуру, на базе которой своих виртуальных операторов запустили Ростелеком, Сбербанк и другие. Шеринг трансформирует не только отдельные рынки и модели потребления, но и всю идеологию бизнеса. Если в 20 веке лидером становилась компания, обладавшая мощнейшим финансовым ресурсом, то сегодня первенство остается за самыми технологичными и интеллектуальными. Еще никогда человеческий капитал не был так важен для рыночного успеха, как сегодня. Похоже, Шерингу суждено стать для бизнеса социальным лифтом, сродни образованию или спорту.